Привет! Это будет специальный выпуск на канале Фортовый коллекционер. Мы посмотрим и прикоснемся к древностям Египта, музеи, пирамиды, подводная съемка. Я продолжаю свою рубрику посещения музеев и барахолок в разных городах мира. Теперь выпуск из Египта. Фортовый коллекционер. Yes! После пары удачных сделок с монетами можно махнуть и на море. Кстати, подпишитесь на мой второй канал Монетомания о том, как можно заработать на монетах. Ссылка будет в описании. Я еду в отличный отель в Хургаде, в котором можно расслабиться и получить удовольствие от жизни. И, конечно, ощутить магическое дыхание древностей в Каире. В эту неделю я много всего узнал, посетил пирамиды. Прикоснулся к артефактам Египетского национального музея. Это крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Пообщался с местным историком и знатоком Египта. Добавил экстрима и скорости в размеренную жизнь коллекционера. Сделал обзор монет Украины в глубинах Красного моря, в котором рассказал, какие монеты Украины стоят дорого. Полностью забыл, что такое сон на эту неделю так как по ночам мы отдыхали в местном клубе. Приятные знакомства и новые подписчики моего канала. Короче, смотрите, это будет динамично, очень весело. Я продолжаю свою рубрику с поездками по музеям и барахолкам в разных городах и странах мира. Ссылка на плейлист «Феномен барахолки» будет в описании. Как я добрался в Египет? Это государство расположено в Северной Африке. Из Харькова есть прямой рейс в Хургаду. Мы летим на комфортабельном Боинге. Легкий дневной перелет на высоте 10 тысяч метров со скоростью 800 км в час. Четыре часа полета не прошли даром. По дороге я готовлю новый выпуск на канал. В самолете люди просто смотрели кино и предвкушали свой отдых в Египте. Все. Мы на египетской земле, и по традиции, те, кто больше всего переживал в полете, громче всего хлопают. А как вы переносите полеты? Хлопаете при взлете и посадке? Напишите в комментариях. Проверка сотрудниками аэропорта теста на COVID, мы его заранее сделали в Харькове, обошлось это удовольствие в 700 гривен, 25 долларов. Все, таможенный контроль пройден, и важно прикупить себе местную сим-карту с интернетом, чтобы не привязываться к отельному Wi-Fi. И это было верным решением, так как мы с ним так и не пересеклись на территории отеля. Ну, он вроде бы есть, но его нет. За 10 долларов я получил 18 гигабайт интернета. И за неделю я потратил 10. При том, что вот этот выпуск я загружал, используя мобильный интернет. А это больше 3 гигабайт. Ну, зайдите и оцените этот выпуск, если не видели. До отеля мы добирались с ветерком и веселым гидом. 5 грамм. Курите? Я не. Я буду ему Вы не курите. А вы? Будем 15 вы? Регистрируемся у менеджера, который сразу замечает мою камеру. Ну и пришлось сказать, с какого я канала. Отель просто гигантский. И нас до номера провожает специально обученный человек. Ну, конечно же, не бесплатно. Так что рекомендую в подобной поездке брать побольше мелких зеленых денег. Заезжаем в номер, но ну, как увидите, дальше я там бывал, ну очень мало. Замечательный бар, бесплатный, отдельные кровати, шкафчик с сейфом, если вдруг что, можно помонтировать, поработать, поснимать видеоролики для вас. Здесь потрясающий вид на бассейн. Выйду во двор, покажу вам, как во дворе. Здесь замечательная такая вот локация, чтобы можно было посидеть, подышать. И вот сам, собственно, сама. Гостиница. Основное в этой поездке это эмоции, древности, ну и немного all-inclusive. Мы как раз приехали к обеду. Персонал находится в перчатках, масках. Некоторые блюда выдаются для безопасности вот так. Хотя и были просто островочки с салатами и другими вкусностями. Территория отеля супер большая. Кстати, наш отель находится вот здесь. Это отдельная локация. Вот на карте этот поселок. На следующий день у нас была встреча с гидом от туроператора. Если у нас два ресторана здесь по территории отеля, работает система Адакар в ресторане бесплатно и во время ужина, но можете, пожалуйста, резервировать заранее. Прямо на ресепшн здесь заказывайте, пожалуйста, итальянский ресторан и мексиканский ресторан. Они входят у вас по одному разу в каждом ресторане. Можете здесь, пожалуйста, резервировать заранее. В Харькове у меня было небольшое желание попробовать заказать экскурсии онлайн заранее на каких-то сайтах, но не сложилось и в целом хорошо, сейчас расскажу почему. Нас предупреждали, что могут сильно уговаривать и цены будут баснословными, так что я был немного насторожен. Но познакомившись с нашим гидом по имени Мина, я понял, что мы в надежных руках и выбрали полный спектр развлечений на каждый день. Контакты нашего гида я оставлю в описании. Можете смело писать и задавать любые вопросы. Прайс приблизительно вот такой. Ну это на момент нашего приезда. Хотелось посмотреть на отель и море. Людей немного но все радостно греются на солнышке. И, конечно, я почти сразу встретил своего подписчика. Вот сейчас он попросит вас подписаться на мой канал. У нас был вот такой замечательный пирс. Дальше я покажу, почему это круто и какую маску нужно обязательно взять с собой, если вы едете отдыхать в Египет. И давайте же смотреть на дорогие редкие монеты Украины. На следующий день мы едем нырять с аквалангом. Еще раз спасибо нашему гиду за эту активность. Он организовал для нас специально трансфер с мини-экскурсией. Это кургада, правильно? Да, да, это вот колецо. А, это Широтон, Широтон, да? да? На правой стороне от нас одни отдельные на брегомуры. Угу. На левой стороне или кафе, или ресторан, или бар, или магазин, облицы котека. Ну, кургада у нас ночной город. Лично вот здесь у нас все свидится. Угу. Горит. На вот такой машинке нас довезли. My name is Roman. I'm diving I'm a diving instructor. Hello, Ukraine. Yeah. Slava, Ukraine. <laughs> <was slow>. yeah. <laughs> But you are okay, give me the same sign back. I'm okay. And That's meaning the problem. Помимо погружения с аквалангом, снорклинг, это отличная затея, я провел полдня плавая там и рассматривая рыб. Вы спрашиваете, как найти дорогую гривну золотого цвета, например, 1 гривна 1992 года. Ответ прост: на дне красного моря есть все. Ну и, конечно, новые 5 и 10 гривен монетой. Но это супер редкость, особенно здесь в Египте. В такой отдых входит погружение с аквалангом, катание на банане и на таблетке. Довольно веселое занятие. Рыбалка. Отпускаем без рук, Ваня, без рук. Ваня, а как впечатление? Охеренно. Леша, сырек. Стоит это, да? Ну и очень вкусный обед с морепродуктами. Подписывайся на канал «Портовый коллекционер». Абоняйте на канал «Портовый коллекционер». Расскажи, с какого города? Я из Кишинева, Молдова. День на яхте подходит к концу. Мы возвращаемся в отель с нашим персональным водителем. Пока-пока. Да, мы к вам, мы просто с вами. Знали, расскажите нам, где тут ваши клубы, что тут веселого. Рядом. У нас да. есть пока я утром показал. Клипсию. Ага, помню, еще да. А, я не А, знаю. А, А, муд... mm -hmm. еще гулять. Реально. А, с, в клуб, а тогда? с тобой Спасибо. я войду везде. Ход травма, ход а что делать будем? Что делать? Тебе с тобой ничего не надо делать? Тебе, хватит, смотри. У меня сегодня... One minute, one нет, нет, нет, Сегодня у меня в обалде видишь? Тебя сегодня много смотри, Ну вот смотрите, видите, здесь дома, дома такие цивильные. То есть нормально, все красиво, все. все Это... В Каире там прям вообще стрем. Дома, да? и на... окон не разных. А Просто закончилось. Это, это этот город там пнем где-то 30-40 лет этому город, да. да. А что это у вас за монета какая-то болтается? Это, вот. да. это наши деньги 125 лет назад. Это было 10 кабек на время наших король фарук. Ага. Я нашел мою бабушка, моего бабушка нашка. Ух ты! это <laughs> древняя монета. Да, это стоит больше, чем тысяч долларов даже. Серебряная. Если, серебро, серебро. 110 лет. 125 лет. 100 лет. Добрый, добрый. Ваня, танцуем. <связь> В следующей части видео мы поедем в Каир, я покажу вам пирамиды, музей, я возьму интервью у египтолога, он расскажет что интересного есть в Египте, я покажу что я себе прикупил египетского.